Я все еще наш онлайн, чтобы вместе уходить спать Знаешь, я, наверное, никогда не перестану тебя ждать Мне сейчас трудно, да, но все будет хорошо Я к тебе, любая сонная, даже в пять утра до синяков Тебе, босая побегу Быстрее, пока ты ждешь Я не смогу без тебя Когда тебя нет со мной Волны на берег роняют мысли Пишешь и то с трудом Дома-то там, где душа и мысли Ты мой дом Волны на берег храняют мысли Пишешь и то с трудом Дом это там, где душа и мысли Ты мой дом Волны на берег роняют мысли пишешь, пишешь это с трудом Дом это там, где душа и мысли Ты мой дом Волны на берег храняют мысли пишешь, пишешь это с трудом Дом это там, где душа и мысли Я не хочу засыпать Ты моё, я в полном порядке Ты моё, дайте мне помечтать Ты моё, не играю в прятки Ты моё, сколько можно шутить Ты моё, никогда не забуду Ты моё, невозможно забыть Без тебя слышу голос повсюду Ты моё, я хочу танцевать Ты моё, счастье надо лакомить ты мое, дай тебя обнять Ты мое, I love Ты же знаешь, что я навсегда У нас с тобой все слова и мысли И неважно в каких городах Ты же знаешь, что я буду ждать тебя полный на берег мысли Пишешь и то с трудом дома это там, где душа и мысли и мой дом на бере храняют мысли, видишь, и то с трудом. Дома то там, где душа и мысли, ты мой дом. Помы на берег роняют мысли. Пишешь и то с трудом. Тома это там, где душа и мысли, ты мой дом.